томат, сорт называется император Чуфу вот такой вот шикарный сорт среднего срока созревания который составляет 110-120 дней шикарнейшее растение высоту может достигать до 2 метров тоже отличается очень крупным растением очень мощные стволы листва шикарные и вот такие вот шикарные плоды на кусту. Формировать этот куст тоже нужно в два стебля, потому что дает очень много пасынков. И этот сорт отличается крупными плодами. Они плоскоокруглые, с небольшими ребрышками. Вот посмотрите по сравнению с моей ладонью, какие плоды у этого сорта. Замечательнейший сорт. Мне он очень нравится. Этот сорт относится к салатным. И еще у него есть такая такое достоинство, что плодоносит он до глубоких заморозков. И приспосабливается к температурным изменениям. Вот хорошо видны. Ребрышки у этого томата. И забыла сказать, этот сорт относится к китайской селекции. Листва. И на кусту множество вот таких вот крупноплодных плодов. Плод цвета морковно-оранжевого. Весом бывает до 600 грамм. Взвесим этот плод. 496 грамм разрежем его вот такой вот и сахаристый мясистый многокамерный сочный томат сладковатый на вкус подходит для приготовления салатов так как очень крупный и для консервирования Цельноплодного не подходит, но подходит для приготовления и соусов, и паст, и пюре для домашнего приготовления. Очень вкусный, сладкий, сахаристый сорт. Сорт подходит для выращивания и в открытом грунте, и также легко его можно вырастить и получить хороший урожай в теплицах.